Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей, вы попали на канал Акигай. А сегодня мы с вами проведем торговлю в реальном времени на Форекс и на бинарных опционах. Мы с вами зайдем на главную новость месяца Nonfarm Payrolls. В прошлом месяце у меня зайти не получилось, поскольку платформа Почему-то в тот день решила отрубиться. Поэтому зайдем в этом месяце. Также вас ждет полезная информация по телам свечей, по свечным паттернам и так далее. Друзья, недавно вышло видео, которое YouTube не любит рекомендовать. Видео с турниром по трейдингу. Всю информацию вы найдете в Telegram по ссылочке в описании. Призовой фонд 500 долларов. Участников достаточно мало. Выиграть реально. Турнир не требует никаких вложений, он абсолютно бесплатный. Я бы такую возможность не упустил. Начало конкурса перенесено на 7 октября, поэтому время у вас еще есть. Если хотите, можете принять участие А теперь давайте перейдем за торговлю Итак, друзья, нашел я хорошую ситуацию Валютная пара британский фунт доллар Сейчас я буду открывать позицию Для начала давайте это сделаем Посчитаем количество пунктов Буду я заходить с суммой в 10 долларов И объем 0.01 Открываем позицию на повышение Перетаскиваем стоп-лосс чуть ниже тела зеленой свечи Итак, что я нашел? Это свечной паттерн, указывающий на повышение Точнее, совокупность многих свечных паттернов и, в принципе, движение цены. Смотрите, что у нас здесь имеется. Давайте поподробнее разберем эту ситуацию. А начнем с самого-самого самого начала. Это четырехчасовой таймфрейм. Я думаю, вы все видите огромную свечу на повышение и огромную свечу на понижение. При этом тело зеленой свечи поглощает собой тело красной свечи. Тренд у нас сейчас идет на повышение. Давайте я нарисую трендовую линию. У нас идет тренд. На повышение. Как видите, цена недавно отскочила от трендовой линии поддержки и сейчас у нас происходит отскок. А, немножко приближаю, здесь у нас образуется нечто похожее на фигуру голова и плечи. Вот у нас плечо, вот шея и образуется очередное плечо. Итак, давайте разберем движение цены. Смотрите, а, цену вытолкнули с уровня сопротивления. Сверху находится уровень сопротивления, цену продавцы резко вытолкнули. Казалось бы, сейчас должен произойти разворот, и цена должна рвануть на понижение. Но мы видим силу быков, то есть цену ни в какую не пускают на понижение. Цену выталкивают вверх. Это у нас паттерн поглощения. Условия я сейчас вам говорю, то есть смотрим этот паттерн вместе с условиями. Итак, а сама эта зеленая свеча, сейчас внимательно запоминаем, такой информации я еще не говорил. А Эта зеленая свеча намного больше предыдущих зеленых свечей по своему размеру. Вы нигде в ближайшее время не найдете похожую свечу по размеру. Это указывает нам на то, что на рынке сейчас преобладают быки. И поскольку ранее предыдущих подобных зеленых свечей не было, то на этой свече можно определить уровень поддержки. Первый уровень поддержки находится на середине свечи. Как видите, цена дошла до этого уровня. И начала отскакивать Это у нас свечной анализ Плюс ко всему здесь находится вторая область поддержки Если цена у нас дойдет до сюда То она также может отскочить И это все в совокупности Область поддержки От середины до основания свечи Именно поэтому я поставил стоп-лосс Чуть ниже тела свечи Отсюда можно ловить реакцию на повышение Итак Какой у нас потенциал движения цены Куда цена должна дойти Давайте еще немножко осмотримся Смотрите, также на дневном тайфрейме у нас вырисовывается пробитие уровня. Здесь находится небольшая трендовая линия. Данный паттерн также указывает на повышение. То есть, цена дошла у нас до уровня, отскочила, видим по тени. Потом образовалась неуверенная свеча. И после этого свеча подтверждения. То есть, опять же, здесь свечи нам говорят о том, что сил больше у быков. Не забываем, что на H4 у нас образуется голова и плечи. То есть, учитывая всего слоя, вероятнее всего уровень шеи, линия шеи пробьется. Данная линия и цена устремится вверх. Окей, что мы имеем дальше? Переходим на недельный тайфрейм. Что у нас имеется здесь? Сверху находится уровень сопротивления. В данном месте. Давайте немножко приблизим. Видим мощный отскок от уровня сопротивления. Вот он. Огромная уверенность свеча на понижение. И к чему я веду? А, вспоминаем, что я говорил насчет свечи. На повышение, насчет зеленой свечи У нас образовалась Огромная свеча на понижение Следовательно, середину Этой свечи и основание Этой свечи можно считать Областью сопротивления Поэтому мой сценарий Цена может а, дойти До данного места Возможно немного Скорректироваться и либо далее отскочить Либо далее пойти до Уровня сопротивления, но это Минимум по моему мнению. Итак, эта ситуация для меня является суперской. А куча подтверждений, куча всяких моментов. Я вам все это объяснил. И давайте с вами дожидаться, чем же закончится эта сделка. Итак, уже ночь. Сейчас буду ложиться спать. А поставлю take profit на первой линии. Вот здесь. Получится прибыль плюс 15-16 долларов. Это у нас уровень 1,307 ровно. Итак, наступило утро, за ночь цена немного скорректировалась Вот это движение И сейчас у нас происходит импульс на повышение Точнее уже произошел Давайте откроем часовой таймфрейм а Импульс произошел и цена сейчас в данный момент откатывается Пока что особо ничего не изменилось Поскольку наступило утро, я убираю take profit И буду периодически наблюдать за ценой Обратите внимание, о чем я и говорил То есть а, тело основания длинной свечи Является хорошим уровнем поддержки Цена дошла и отскочила Причем отскок образовался достаточно мощный Но я более ориентировался на 4 свечу Это все-таки понадежнее Основание 4-х часовой свечи у нас находится в данном месте Итак, друзья, очередная 4 часовая свеча закрылась Огромная уверенная свеча у нас образовалась И паттерн поглощения Вот данная свечная формация Которая увеличивает нашу вероятность движения вверх Но... Сегодня, ребятки, у нас пятница, первая пятница месяца, поэтому выходит Nonfarm Payrolls. Это у нас валютная пара с долларом, и Nonfarm может сломать, в принципе, весь анализ. Поэтому, если цена будет выше нашего открытия, то есть мы будем в плюсе, я поставлю стоп-лосс без убыток перед Nonfarm. До выхода новости остается 3,5 часа, будем с вами ждать. Итак, друзья, скоро у нас выйдет Nonfarm, скоро буду представлять стоп-лосс. Как видите, цена находится выше нашего открытия. Поэтому я переставлю стоп-лосс без убыток буквально перед нонфармом. Итак, нонфарм мы пойдем отрабатывать на бинарных опционах. Моя стратегия работает именно там. Давайте зайдем на нонфарм прямо сейчас. Открываем валютную пару евро-доллар. Если кого-то интересует стратегия, то есть вы о ней не знаете, ссылочка на плейлист этой стратегии будет в описании. Я сейчас объяснять ее не буду, я просто буду заходить по этой стратегии. Пока что я не знаю, в какую сторону пойдет нонфарм. Пока что я даже не предполагаю, остается 9 минут, ждем Мне нужны определенные движения цены, чтобы понять Кстати, если нон-фарм отреагирует импульсом вверх, то на нашей платформе у нас получится также прибыль То есть цена пойдет на повышение Поскольку у нас валютная пара, британский фунт, доллар Доллар стоит на втором месте Поэтому сейчас нам нужно движение вниз Если у нас происходит движение вниз перед нон-фармом, мы заходим на повышение Остается 5 минут до нон-фарма. Давайте перенесем стоп-лосс без убыток вот сюда. Готовим время экспирации 1 минуту и будем сходить на сумму в 30% от депозита, то есть 10 тысяч рублей. Итак, видим по движению, что цену потихонечку толкают на понижение. Пока что ждем, остается буквально одна минута. Спорная ситуация пока что вырисовывается, пока не очень понятно. Но судя по последнему движению, могу предположить, что импульс произойдет именно вверх. Итак, последняя минута, готовим сумму сделки 10 тысяч рублей. Сейчас будем заходить. Очень-очень спорные движения пока что происходят. Последние 15-10 секунд ничего не решают. Заходим вверх. Итак, смотрим, в какую сторону отработает у нас нон-фарм. Пока что слабенько. Очень-очень слабенько. Где у нас импульс? Нонтфарм <къех> у нас такой же слабенький, как и движение до него. Очень-очень жесткая-жесткая сделка. И сделка заходит у нас в плюс. Этот нонтфарм у нас получился просто никакущий. Импульсного движения до нонтфарма не было. Импульса при выходе новости также не было. Но тем не менее мы с вами получаем плюс. Импульс произошел только после. Такие слабенькие нон-фармы бывают редко, но тем не менее бывают. Так, я уже вывел часть средств. Цена у нас осталась стоять на одном месте. Давайте хоть посмотрим за показаниями. На откат мы здесь явно заходить не будем, поскольку импульса в принципе никакого нет. Смотрим, смотрим, смотрим. Ниже ожидаемых. Ниже ожидаемых. Это у нас негативный рынок для доллара. Но это еще не все. Что у нас еще по новостям? Уровень безработицы. Это выше ожидаемых. Окей. Окей, окей, окей. Ну, в принципе, доллар должен пойти на повышение. Давайте-ка перетащим стоп-лосс обратно за тело зеленой свечи. Непонятная реакция, но, тем не менее, сил у быков здесь предостаточно. Поэтому мы все еще ждем... Нашу позицию. У меня есть предположение, почему нон-фарм образовался именно таким. нон-фарм у нас это новости по доллару США, уровень безработицы в США. И сегодня в США у нас новость о том, что Трамп и его жена заразились вирусом. Как мы знаем, новости у нас двигают рынок только с помощью реакции людей. И я думаю, люди больше сосредоточены были именно на э, этой новости с Трампом, нежели на нонфарме. Это мои предположения, возможно, именно поэтому образовалась такая непонятная ситуация. Итак, друзья, сегодня у нас пятница, следовательно, рынок закрывается сегодня вечером. А, я не думаю, что что-то произойдет за последние несколько часов, поэтому, скорее всего, я перенесу позицию на э, следующую неделю. Я думаю, контент и полезные знания вы получили. Мы с вами зашли на нонфарм, очень дряхлый. Вы узнали о свойствах тела, длинного тела свечи. Это плюс копилку полезных знаний. И на этом мы сегодня заканчиваем. Итак, друзья, на этом торговля подходит к концу. Оставим позицию на следующую неделю. Продолжим в следующем видео. Если это видео было для вас полезным, обязательно поставьте этому видео лайк, комментируйте, предлагайте темы, задавайте вопросы, я стараюсь всем отвечать. Подписывайтесь на канал, точно не подписаны нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные видео. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья! И всем пока!